Глава 7. Делай, что должен и будь. Средний человек не знает, что ему делать со своей жизнью, и тем не менее он хочет получить еще одну, вечную. Анатоль Франц. Мы еще вернемся к денежным вопросам, потому что экономика это фундамент для любой жизни. Птичка не нашла червячка, и завтра тоже не найдет, и послезавтра. Мне очень жаль, но птенцы у нее сдохнут, а потом и сама птичка лапы откинет упадет на землю, потихонечку сгниет, образуется перегной, вырастут цветочки, в земле будут ковыряться червячки, и их будут кушать новые птички. Кстати, почему в этой истории людям жалко птичек, а вот червячки вынуждены быть живой мишенью? Просто потому, что птички их красивенькие. То есть смысл существования червячка в том, чтобы его съели? Так что, выше нос, ребят, мы с вами хотя бы не черви. Мы не рабы, рабы не мы. Недавно нам пришлось похоронить друга, и так уж вышло, что с погодой не повезло. Народу было много, дождь напополам с ветром хлестал по лицу, под ногами реально расплывались глиняные грязные лужи. Для нас это была потеря, а гробовщики, копавшие могилу, стояли и всем своим видом показывали, что они хотят поскорее сделать дело и разойтись. Хотят пить теплый чай, может быть что-то покрепче, а не стоять и не мокнуть под дождем. Смерть человека для них – это сухая статистика, и в их работе нельзя принимать каждый гроб близко к сердцу. Нужно быть черствым и циничным. Кто-то должен делать и такую работу. В этой главе я хотел бы ввести еще одно понятие. Знакомое всем слово – хобби, ну или любимое дело. Тут есть важная деталь. Работает человек-сварщиком с 12 часов в сутки – и так ему это дело нравится, что он бы и бесплатно выходил на смену каждый день. Можно ли в таком случае говорить о том, что если зарплата маленькая, ему нужно стать депутатом или судьей, а может и вовсе уехать жить в Израиль? У меня работали такие ребятки. Настоящие самородки утром приходят, забывают пойти на обед, сидят в мониторе, только тапки торчат. Это счастье, когда работа увлекает. Очень простой вопрос. Делал бы я свою работу бесплатно? Он помогает понять, как дальше жить. Конечно, работать бесплатно – это почти безумие для рядового офисного бойца. Потому что он четко знает, ему надо отбиваться за кредит, ему нужно платить за хату, не забыть купить памперсы и таблетки от головы. Человек работает за деньги. Вот пишу книгу, в сущности не знаю, много ли денег она принесет. Но в итоге я написал ее бесплатно. Главное, чтобы нашелся достойный читатель. Для меня это хобби. Правда, есть тут еще одна хитрость. Бесплатное вообще не ценят. Оно воспринимается как малоценное. Не раз сталкивался с тем, что на тренинг с ценой билетов в 25 тысяч рублей приходят совсем не те люди, чем те, кто приходит бесплатно. Конечно, пересечения аудитории есть везде, но в целом на бесплатном обычно меньше записывают и больше зевают. Поэтому если хотите публику посерьезней, ставьте ценник посолидней, тогда будет проще любить свою работу, делая ее для тех, кому она реально нужна. У нас был невероятный кейс, когда мы сначала давали бесплатный курс, на который записалось, кажется, 5000 человек, а работать начало всего 3. А потом через два года мы этот курс перезаписали, сделали его платным, записалось 600 человек, работать начало 100. Дорогое и платное воспринимается как ценное. Хотя курс, по большому счету, никак не отличался. Но чаще ситуация бывает другой. Человек работает целый день в шахте, считает часы до конца смены, а вечером возвращается к семье, поливает свои любимые фикусы на подоконнике и думает о том, как накопить денег на теплицу. Такой человек тоже работает за деньги. Он может делать дело хорошо, может очень плохо, но мотивация будет стремиться к нулю. Не надо так. Самое крутое, что можно сделать, это монетизировать свое хобби. Есть подруга, которая миллион лет лепит с глины. Открыла свою студию, сидит и лепит. Работы продает, а еще и других людей обучает. Для человека, обожающего спорт, есть отличный вариант стать фитнес-тренером. Искать стыки работы и хобби – самый разумный и мудрый вариант. Лучший способ никогда не работать. А что делать, если и работы нет, и увлечений в жизни никаких? Делать новое. Уехать в кругосветку, вырастить капусту на огороде, завести собаку, покататься на квадроцикле, записаться в кружок кройки и шитья, понять, от каких событий получаешь удовольствие чем бы стал заниматься даже бесплатно. Я всегда думал, что единоборство – это бессмысленная трата времени, но когда начал ходить на бокс, понял, в чем тут фишка и почему люди десятками лет учатся пробивать апперкот и правый боковой. Почему мы часто судим о вещах, не попробовав их? Почему мы думаем, что чужое мнение важнее, чем наше? Потому что так проще для нашего мозга. Анализировать всю информацию невозможно. Но повесить ярлыки на каждое событие более чем реально. Для этого не нужно много ума. Именно поэтому у нас часто популярны простые политические системы, суть которых можно описать лозунгами. Фабрики рабочим, землю крестьянам, царь хороший, бояре плохие, все проблемы из-за людей определенной национальности и так далее. Упрощая модель мира, человек и сам становится простым. Но мы, кажется, докопались до сути. Самый эффективный способ жить и не работать – это найти дело своей жизнью. Сделать это можно только получая разнообразный опыт. При всех камнях, брошенных в школьное образование, там человек хотя бы может сравнить и понять, что ему больше нравится – физика или литература, география или бегать за девочками на переменах. Школьная система принудительна, и это еще один жирный минус. Но с другой стороны, после школы института средний человек проходит инструктаж на работе, и на этом весь его кругозор заканчивается. Ничего нового средний человек не узнает, летает отдыхать в Анапу или Турцию и так доживает свой век, посматривает телевизор, ну а если ребенку будет помогать с домашними заданиями, то разве что школьные знания слегка обновит. Найти себя – сложная, но единственно правильная цель. Не столько важен размер следа в истории, сколько счастье и радости от жизни, наполненные смыслом. Ничего нового в моей идее нет, но многие или всерьез смогли ее реализовать.